Приветствую, друзья! Elements 5 наделала шума в Европе. Конференция в Милане собрала лидеров из 20 стран. Около трех сотен зрителей наблюдали за яркой презентацией компании, а в бриллиантовом показе Elements 5 участвовали всемирно известные модели. Уже в эту субботу, 3 декабря, мы собираем комьюнити в Польше, в городе Варшава. Место проведения – отель Нобу. Это будет первая встреча в рамках презентационного тура по Европе. Как вы уже видели, первые презентации запланированы в городах Европы. Далее у нас по плану арабские страны и латинская Америка. Мы встретимся с лидерами разных регионов и презентуем максимальные возможности нашей платформы. Обязательно будем все публиковать для партнеров в социальных сетях. А кто сможет присутствовать лично – welcome! Зарегистрироваться на мероприятие можно будет по ссылкам и с помощью наших менеджеров. Поговорим о моем любимом. Конечно же, о подарках. Благодаря акции 20$ долларов при регистрации на онлайн-платформе регистрируется по 60 человек в час. Вы просто представьте, каждую минуту кто-то в какой-то точке земного шара становится частью нашей компании Elements 5. Давайте поговорим о преимуществах этой акции. Самое главное, каждый, кто строит свою команду, может это делать еще легче с таким инструментом. Компания, по сути, уже все сделала за вас. Дарит подарок, а вам осталось только приглашать новичков в сеть и получать с их покупок реферальные вознаграждения. Ну круто, не правда ли? А хотите, я вам расскажу, как 20 подарочных долларов превращаются в 52? Да, это действительно так. Ну слушайте, с 20 долларов на баланс новичка начисляется бонус 5 – 5% в неделю. В итоге на протяжении года начисляется целых 52 доллара. Вот так щедро наша платформа относится к новым клиентам. Такого вы точно не встретите нигде. Пользуйтесь, приглашайте всех-всех свою команду, пока еще действует такая замечательная акция. По секрету, этот подарок увеличил вообще-то мою команду на 70 партнеров. Сказать, что я этому рада, вообще ничего не сказать. Напоминаю, уже 1 декабря состоится розыгрыш денежных призов. Его проведет наш спикер в прямом эфире в чате. Участвуют действующие партнеры и новички. Напомню, среди новых клиентов платформы разыгрываем по 100 долларов. Все, что нужно, зарегистрироваться. Вот так 20 долларов превращаются в 52, да еще и дарят шанс на получение 100. Ну круто же! Также все партнеры, которые пригласят свои команды, от 10 человек принимают участие в розыгрыше подарка номиналом 500 долларов. Если в команде партнера три активных новичка с покупками от 10 долларов, да-да, на платформе теперь можно делать покупки уже с этой суммы. Это делает вас претендентом на розыгрыш подарка номиналом целых 1000 долларов. Всего 15 призовых мест, по 5 на каждую категорию. Я желаю вам удачи, условия простые, так что дерзайте. А мы встретимся с вами в следующем выпуске. Напоминаю про наши официальные каналы. Лайк, подписка, пока.